Красная поэтесса Владислава Браницкая. Уходили войну от уюта, от книг недочитанных. Уходили в войну от уюта, от книг недочитанных, Кораблей недостроенных, недовыращенных хлебов. В испытания ушли мы от чувств еще неиспытанных Под разрывы снарядов, чтобы избегнуть у дела рабов. Пробивала земная ось, нестерпимо давила небо. Сколько нас обернулось безымянным могильным холмом. Мы в толу и на фронте, в мороз и жару, без воды и без хлеба. Все творили победу, что подлости стала бельмом. Добывая победу, и в смерти мы землю держали. Наша кровь пропитала ее до идра полноводными реками. Наши матери-вдовы набросили чозные шали, Чтобы жили достойно вы на земле человеками. А гром с громом майским смешался. Двадцать семь миллионов крови в полотне над рейстагом. Помни звуки победного грома, который раздался и гремит. Мир спасен нашей кровью под красным флагом. Нас пытается сбросить на свалку истории. Звезды наши сбиваясь с могил, сокрушив монументы, Где стонала земля в дым полыни синеют цикории. Мы бессмертнее книг, мы бессмертнее любой киноленты. Добывая победу, и в смерти мы землю держали. Наша кровь пропитала ее до ядра полноводными реками. Наши матери-вдовы набросили черные шали, Чтобы жили достойно вы на земле человеками. Все, что в жертву в войне принесли, Все, что мы недосоздали, Книги, космос, любовь, Все для вас созидай. Но великих выпращеров дети ничтожные Роздали нашу землю. Победу нашу, бессмертный май, Ад на нашей земле окружили все девять кругов, И победа горит, защитите, достаньте из пламени, Разгромите теперь ваш черед наших злейших врагов, Чтоб вернулся вновь в свет от победного знамени. Добывая победу, и в смерти мы землю держали, Наша кровь пропитала ее до да идра полноводными реками. Наши матери вдовы набросили черные шали, Чтобы жили достойно вы на земле, человеками.